В современном мире репутация имеет важное значение для получения дохода, формирования новых связей и поддержки собственного положительного имиджа. Но манипуляции, ложь, искажение или однобокость фактов в интернете могут разрушить ее. Именно поэтому, благодаря искусственному интеллекту, аналитики компании СОМО проанализировали более миллиона постов и новостей в интернете в поисках лучших решений защиты репутации. Уже сейчас мы помогаем брендам и публичным лицам эффективно Управляться с информационными угрозами и с математической точностью строить их собственные информационные компании. Боту нужно всего 3 минуты, чтобы доставить все новости и упоминания о вас, а в аналитической системе Somo мгновенные упоминания можно сортировать по потенциалу охвата, тональности и по сюжетам, а также скачать отчет, который дает полное представление обо всех коммуникациях в интернете. Для информационной безопасности корпораций и государств мы обеспечиваем все. От автоматического мониторинга спичей на аудио и видео К оперативному сбору мнений населения сому на страже вашей репутации